Итак, всем привет, с вами мистер Асан. Мы сегодня будем играть в Майнкрафт без модов в 1.6.2. Ты что у меня так лагает, а? Оттягивает. Может, у меня что-то с интернетом. Итак, и мы сегодня будем строить дом. Ай, ой, ай, сори. Не хочу свой Windows показывать. Ай, ну придётся. Не потому что жесткие жесткие лагерь если честно И windows у меня не 7 а xp вот самый старый windows ну конечно же лагает О, вот теперь я жду когда у меня будет новый windows то он у меня серьезный лагерь я не хочу на мало я, я хочу сейчас найти этот, где там можно дома построить. Потому что чем мне делать, я... из меня ПВПшник никакой. Блин. Что за лаги, А реально оттягивает северный потап. Нет, не пойду. Вот сюда пойду. Ой. Сразу начал снимать видео и сразу такие лаги. Ну что ж, будем будем настраивать. Вот тогда. Хотя бы вот на минимум. Ставлю. Якость тушку. Лучше вот яко так яко поставлю. <смех> да. ну, так вертикальная синхронизация. На дикту себя пусть выключит. Опенгалтой. Ну так-то немножко. Блин. <смех> как. как? Как меня? От меня получил вот так надо от лагов, наверное, упыкаться. Блин, Казал. Ну и зафиг. Вот так. Ой-ой-ой. А, и кстати, о чем плюс в дом В этом льде аути. Когда, когда вы хотите убегать, а вот человек один там например по земле бегает а вот этот этот короче лед короче когда вы бегаете он ускоряет скользит короче из-за этого скольжения вы можете блинка ударить. вот это я вам сказал и очень близко и это мой папа так короче. Блин, я какой то леший Я буду оставать есть какая-то здесь команда о 10 убляет у ну хотя ну хотя бы у меня о чте там я стак могу, могу что-то скактить но я конечно же этот охотник ай фига не этот это овечка я не знаю, как я буду сейчас снимать видео, конечно же. Если у меня лагает, лагает. А? двой! Блин, что за глюки? Блин, что-то у меня все так сильно тормозит. Может, я сейчас... Может, у меня что-то с графикой сейчас?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 я не хочу. и конечно же, меня там один раз уже убили, блин. Это, это было. Не, это было так. Это так было трагительно Хорошо, что я киса до того до этого не написал а То я, я бы слился бы с этим китстатом. И было плохо. Ну нет, что понял Ну ладно, мечта так-то путь будет будет вот, по моему нормальный для вас наверное не будет нормально вот где бы поставить будет дом а вот я буду то... блин то что за лаги а что меня все время лаги блин блин я хожу то меня... Вот... Тя... Что меня? Вот... Ця... И Что? За. Х. Блин, ты... Да... Запали? Да вы запали, а? И у меня обычный скин, потому что я не знаю, как его менять. Я точно не знаю, как его менять. Вот я лучше пятачков этих убил и все Блин, лучше бы.. А, ну я и так сейчас с поваром работаю Так а сейчас пятачок будет не. Мой пятачок. О, курица. Оо. Я заказ Блин. Блин, а ну. Нифига меня никто не научил. Блин, когда я хожу, всякий возьет. Ладно, пятачка это убить надо. Блин, вы заплыли. Вс ⁇ Вознаграждение. Поздравляем, мистер Расса. Ты убил куицу. Вознаграждение. пять баксов. Вы издеваетесь у тебя? Я этого пятачка сто лет искал. Ладно, я похуй. Ладно, давай. Давай. Да, блин. Не за. Ненавижу. О, 10 баксов. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо за пятачка. Пятачок, ты ты, ты мне столько пользы подарил. М -м, иди ко мне. Я.. Я, я даже твой то, то пятачок чую. Давай, иди ко мне. Иди ко мне. Я так раз сегодня.. Сегодня, сегодня. Свина, свина убийца. Сейчас пойдем в свой дом. И как я вам обещал, я буду стоять. Ч ⁇ дом с этими? Ч ⁇ тов лагими? Блин. Ой, зрители, наверное, мои лаги не понравятся нифига. А может на горе по дом? А что, прикольно? А, ну, и, кстати, кто сейчас со мной играет, тому, тому я даю даю свой, свое слово «Уважуха». Понимаете, «Уважуха». Блин. А, ну, и, кстати, и, и, и если вы думаете, что это что-то, то в блин, линцезионный сериал, нет, это пиратский. У меня, у меня даже линцезионки нету для этого а а как вы думаете еще Блин. Твою мать, где этот Томас? Где-то Томас, блин, жるдя этот. Жедяюшка. А мистер Аси, мой братик. Почему они заходят в Васи, блин, этот. А, да, ну, ну я с мистером Аси так-то не разговариваю теперь. Он потому что меня обидел. Он меня обидел в этот раз. Не говорите, почему он меня обидел? Он мой брат. О мой бог камень. Ещ белый камушек будет. Белый. Пелый? Пелый камень. Первый. Хотя мне зачем этот камень, если. Если мне и так. Да хрена эти, блин. Этих, этих, этих. Этих, этих, этих, этих, этих печек. Ну. ну, и этих инструментов. И если там раз. В этом, на Блин-то. А Зачем мне сегодня не везуха с этими лавами Я, наверное, потом буду снимать что-то про другое потом, наверное. ненавижу. Ненавижу. Если честно, мне, мне это уже задрало эти лаги такие, а. жесткие, прям, прям жестокие меня. Ладно, забудем об этом. На, надо сейчас этот. Ау, блин. Аня, хотя надо, надо лучше на Земле, кажется, делать лучше, потому что Потому что на горе еще мучится. Давай! Как Томас говорит, лаги, лаги, а не страх твой, блин. Блин, нет. Ладно, ладно, ладно, бундзей! Блин! Блин, у меня только ты ж сердце. Ай, блин! Блин, а я сейчас пожалуюсь вам такого, блин, пожалуюсь. Да. Ой, я же тону. Там... Уходим. Надо, надо, сейчас выйти из севера, А я пока еще, я пока еще сделаю паузу, пока я буду эту нахрен эту жалобу писать, а. Итак, собственно, я уже продолжаю. Ну, меня все равно эти лаги идут, честно. Эти лаги мне, меня уже сейчас задрочат уже. А потом я буду снимать лучше другой север А, ну и кстати, и этот, и этот, и этот Север будет в описании. Блин, одна сердечка, одна одна. блин, если такие лаги будут, я, я лучше эту свининку буду луком. А, Блин, реально жесткий вагин. Ой, блин. Опа, опа, я пова. Я хороший повар. напишите в комментариях. Я, я, я хороший убийца, чем, чем поваренок. Ладно, все, пойдем. Блин, я забыл это выключить. Что, такое? Что за схоп? Я... И почему жители века? Блин, вс равно лаги, блин, когда я хожу, то не тяги, что за. Бип! Просто бить. Так как отнимать, Жень, я, же я просто вперед иду, Иду, блин. Оа! Х-уа-уа. Хочу. Хочу. Хочу, хочу, хочу. Я хочу. Хочу если тысяч. Я хочу 10 тысяч. Ой. Да ну ласс! Лучше 20 тысяч, блядь. На на, у, на на на на на на Я Потому что я хочу лицензию купить. Блин, ну что за лаги? И, дорогие мои друзья, если вы знаете, что это за лагерь, напишите в комментариях, как от них избавиться по бынкам. А то они мне всю жизнь коцают, если честно. Они мне сейчас.. Скоро всю жизнь сейчас перекоцают. Ой, ой, чуть-чуть с этой земли Ой. ой ой, ой Блин, ну. Ну когда же я буду этот этот что-то в дом будет, а? Что ли? Пока пока мне этот этот мяукаш что ли какой-то не поставит лайк. Ладно, я, я лучше сам сделаю какие мелкие сные дома. Ну конечно же у меня будет дом дом как у обычного новичка каубочка. Надо, надо где-то сейчас какое какой то хорошее местечко найти. Вот, вот, я вам скажу какое-то правило на будущее, где строить дом. Вот дом советую строить на равнине, или, или сделать найти какой-то какой-то хорошенький хорошенькое местечко, где там почти что нету деревьев. Вот почти что. Вот сейчас у меня кто-то сейчас проснется и мне мне сейчас что-то на в жизни то Ладно, Папа, блин, с этими лагами. Фигова справляется. Вот, вот я снимал благодарность, еще нормально. А нет. Теперь эти лаги меня теперь будут потерь в жизнь. Нет! Никогда бы так бы не делалось. Вот уже опасно всякое. Он его сейчас будет. Итак, я поставлю паузу, я пока еще кого-то, буду кое-кого-то засыпать. Ну и так, собственно, мы уже продолжаем. Ой, блин, ааа, как, же, как же мне надоели уже какие-то люди, уже писать, если честно. Если честно, я сам-то слушаю музыку, а вы, наверное, не услышите, наверное. Потому что вот система Windows XP? Жестокая. Ой, и сам жил, жестокий этот майн у меня. О, опа! Ой, блин. Это глюк, это глюк. ай блин. Если честно, у меня такие лаги. Блин, а надо спать, надо спать, надо спать. Блин, ну э, если это я, а. вс. Свет конец. Ладно, устока ну, где-то достаточно, потому что у меня жесткие лаги, я их не могу терпеть даже уже, а скоро психануть бы мне. Ладно, прибежали. Я, я не знаю, какая у вас там графа у меня, потому что график ни хрена себе может в этом доме жить. Как говорится, нашел я домик. Как говорится, как это хорошо. Или, или это. Или это какая-то тайная комната. Наверное, может. Может, админ специально сделал, делал такие такое что можно что-то повыскать давайте кажется что-то повыскаем тогда я папила плохо. плохо это очень плохо что меня не спалило ой блин, я заблудился немножко хотя бы немножко а немножко блин ну у меня такие жесткие лаги вы даже не представляете как, как мне так плохо живется с этим лагом потому что о блин М Стоп! бля итак извините дорогие друзья не начали до меня начали докапываться эти чё то вы подписчики так, дорогие друзья, мы и так уже сейчас продолжаем. Не там мой подписчик уже уже по мне заскучился, хочет уже со мной поиграть. Ну, ну, извините, что я сейчас без друзей сейчас играю. Мне, мне просто просто одному так то так-то так-то весело. Mm. Просто просто много чего у меня ни одному что что то случается но, много чего много чего интересного ну, вы ставите плохие лайки для этого а меня это огорчает так ну ладно я пока еще пошел блин ну немножко пхп подумать но. блин ну ну с такими лагами как я буду делать это ч то в дом а? Где-то 5 часов, наверное, будут вот так делать и снимать при этом видео. Блин, ну пора же где-то найти, найти какой-то, какой-то смысл где строить. Ну и так, извините, я пока еще вырубляю пока еще эту это видео. Я, я когда найду это что то в поле, я сразу, я сразу включу его. Итак, дорогие друзья, я уже, наверное, нашел, где мне построить дом. Конечно же, слишком маленький островок. Что поделаешь, ну там тоже идея. И это очень хорошо. Я, ну я, наверное, там, наверное, что ли построю. Да, вот, и там. Ну, я не знаю, где, где лучше. Я в этом не разбираюсь. Мне бы мне бы каньон бы найти. Небо шахты бы найти. Или каньон какой-то Ну хотя бы... Ну лучше всего каньон надо... Надо лучше находить. А это что? А, это какая-то бабуля. А, подойдет, подойдет. Подойдет. Ну... Я не знаю, что это такое. А? Напишите в комментариях, что это такое. А из-под него что ли какао-бабы? Бабы что ли выпадает? А ну это, короче, кочего вот оно что? Это, короче, размен. размер этих какао-бабы. Ладно, побежали. Побежали. Да, вот, вот, вот, вот и я не зря этот осталок выбрал, потому что, потому что он, он без деревьев почти что. И он не пригодится. А вот, сейчас я его буду, буду расширять, потому что он слишком маленький. Этот, этот маленький островочек. Я его сейчас расширяю. Но зато там есть еще один какой-то плюс. Хля там нету ни одного домика. Это хорошо, а если бы были бы какие-то дома, да на меня какие-то люди бы агрились, наверное. Это, это я точно уже знаю, потому что, потому что много там человек бы жило, потому что это север логучий, и было, и было где-то немножко, очень-очень мало немножко человека, а у тебя очень много, так что это, это будет уже кризисом, если, если они будут строить рядом с моим домом, это будет кризис уже, блин все в скайп что ли позаходили, блин? Как же я ненавижу, ненавижу это, это блин, не... эти лаги уже, если честно. Они. Они прям жизнь уже, уже почутят. Надо. Надо комп уже менять. Люди. А? Ну, все сервера бешеные с лагами создают. Что за бешенство? Вот, блин, я, я когда-то с другом, когда у меня был 1,52 версия, играл на HVMC, там очень, очень, блин, было столько челов, Даже офигительно. Это это я когда-то играл. Где-то. Где-то, наверное. Где-то год или или полгода назад. Я не помню. Но мне до того было 10 или или... или 11. Ну, сейчас мне их падают, сейчас пока еще 11 лет. Но я, но я, это, это слово шкалало. Это я все это теплю, блин. Но, но меня поразило этот YouTube. Этот меня YouTube уже поразил. Я, я не знаю как как меня все эти, эти люди уже докапываются а? все мне пишут все мне жизнь платят, все пишут что я что я плохую школу вот это меня уже надоедает если честно Вот, вот с такими жесткими влагами меня это коцель жить строить домики и, и записывать при этом видео это, это мне платит все, это, это потят. мне, мне, мне, мне не двери. Это мне платит двери. Зачем ты девушку убил а я, я я, я человек? Вот какой ты плохой человек, а Вася. Ну я знаю. Ну извините, конечно же, я буду какой-то дурак. Дом какой-то очень-очень маленький делать. Ну а что делать? И у меня. Что делать? Я же новичок этого севера. Плохого севера. Если меня этот этот то будет смотреть, блин. Ну тогда я ему скажу, скажу, скажу. Извини. Ну, у тебя лаги такие жесткие. Что, что даже меня отругали на этих лагах так ладно продолжаем пока делать этот это что-то профигованный домик блин если честно я не знаю как как делать видео без лагов всяких. вот я делал когда-то видео без лагов ну но... все сколько меня заплатили за 5 минут так так ой что <смех> он блин ключи капсулак хорошо хорошо хорошо я хороший мальчик и у меня 5 часов 9 баксов Ну, это кажется блю. ой блин ну ладно. Чего не делаешь я своего фиговенького, я своей фиговой работы. если бы позитивный был, я, кстати, бы со мной бы. Я бы, я бы летал бы на голубях. Но у меня нету лицензки. Я забыл свой пароль от Minecraft.net. И... Кто знает, кто знает, Рает. хорошо, хорошо семью, э, нет, как какого-то хотя бы человека, И... а нет, нет, я не то хотела сказать именно. Вот, вот кто живет Кинги Сепин, тому я даю значок, уважухин, уважуха. Тому, кто живет в Индисепе. или хотя бы в санкт там, там хотя много живет. Нет, там на вряд смотрят, блин, под плохим лайком. Но все равно уважуха будет. Я потому что люблю киевлянцев, люблю украинцев, люблю этих греков, откуда я я родился родом своим ну по настоящему я говорю по украински меня не так уж то легко понять ну, ну я сейчас в России сейчас живу в Кингисеппе учусь я а нет я расскажу свою информацию я псих я псих понимаете я... Я, раз, я родился психом. Я родился купитманом. купит Купитман. А, ну и кстати. И мой братик, и мой, и мой петрушка, попугайчик любит. Любят они а лайки. И моя, и моя кошка будет. Если вы поставите лайки, подпишитесь. И моя кошка будет вас ласкать. Таким образом. Что? то, что она, что вы даже в нее любите, понимаете, мои мои славенькие подписун. подписаны, как говорят, я много бред несу, очень много, всякие бред, и я где-то буду очень-очень долго срочить дом, что даже даже я упаду в обмак. Ладно, мы пока еще будем продолжать этот стой дом. Потом я, я буду задумываться, сколько я буду делать этих домов. Потому что мне же деньги же нужны. Правда? Вот я буду делать этот, блин, как его там. Я буду делать то этот уважай буду делать ну я много чего буду делать я потому что любопытный человек я, я, я люблю я люблю свою девушку она тоже есть в скайпе ну она вам тоже наверное не понравится а ее зовут Светлана Филиппова ее имя наверное вам не понравится наверно если у меня сейчас микрофон крыльякнул я просто с ума буду сходить и все и упаду в обморок блин запарила эта крыша Ой. вы наверное, меня не будете просматривать потому что я же человек очень плохой я очень плохой человек. Вы, вы, вы меня не будете даже посматривать. Я это точно сейчас знаю, потому что, потому что я, я не самый популярный. Я я, я в этом ютубе где-то где-то где-то в этом, где там где-то ну точно не в год, но где-то месяц или два. А нет, где-то 4 месяца я на этом ютюбе. и вот столько я видео еще не снимал, понимаете? Как же это, как же это сложно понять меня? А, я на всякий, я на всякий пожарный установил домик себе и я сейчас напишу Моной и посмотрю, сколько у меня мало баксов. А? Вот у некоторых там 500 тысяч наверное, это я точно знаю, потому что, потому что кто маленький, кто ты богаче Блин, вот она моя кошка блин, собралась, блин, блин, ваши лайки прослушивать, сейчас я ее выгоню отсюда вон. И я пока еще паузу поставлю. Не хотите а вы ее послушать? И она мяука нет. Мяу, мяу. Иди. Ну и чё, слышали вы? Напишите в комментариях, или я посмотрю, слышно ли было. Такой мяу-мяу, мяу Такой хорошенький голос. Лисичка. Да? Блин. Куда пошла банитка мелкая? Про банитус. Про забаз, блин. Ты, блин, ты забавири! Что за ладиана? Ну, они... Нереально. О, По ВПД. Блин, а, ну... Блин, кого-нибудь такого? И вс, и вс особенно. Блин, ну, я плохо делаю дома, потому что у меня, если такие лаги будут все время, у меня, конечно же, будут такие, такие помехи. Что. что. что даже. что я даже со стула упаду. надо все это изготавливать. Поваром, блин, быть! За... У меня же две работы у меня. Пола и строитель не за это платит, платит хорошо. О, ты наконец-то, наконец-то сделал крышу, а теперь еще будет тупее Вот, вот я специально хотел и хочу, вот сейчас я делаю, вот специально я делаю это видео про свое строительство дома, но оно наверно будет. Сейчас долгая, наверное, очень долгая. При том, я не знаю. Ой, ой, забыл, забыл, забыл. Правильно, Ай, блин, вот так. ладно вот так, вот так. Ой, блин! Надо еще мне поспать, чтобы, чтоб, когда я я умираю, я все выведу, поюсь на этом месте. Ой, вот я реально нуб какой-то. Поставленный, конечно. А я же у меня есть мечты какие-то я люблю свою работу любую, люблю люблю помогать всем по улицам. <Art> и правда, я, я люблю всем помогать к кто помогает со своим знакомым да это то, то, то, то, то, тому реально я даю даю знак уважусь и потому что потому что он достойный этого значка Ой -ой. Что за мел такой пол даже дырявый ну я на это не буду обращать да внимание внимание кровопитцы давайте вместе выживать нет я не хочу ни с кем выживать потому что я особенный я особенный человек я, я, я, я люблю. Я люблю дома строить. Я люблю изготавливать все Вот, вот я скоро армажный месяц тебе сделаю. И у меня скоро будет. Будет. Будет Windows 7. Это я так долго ждал. Вот скоро, вот скоро у меня появится ноутбук двух, потому что я на него вот уже. 32 тысячи уже сэкономил, а мне надо еще две тысячи. Вот мне еще две тысячи надо. Я потому что хочу мощный какой-то ноутбук купить с двумя гигабайтами ката рам Потому что с одной гигабайтом RAM у меня почти что ничего не тянет. Вот я... Вот, вот... А, ну, я сейчас забыл сказать, я скоро буду снимать видео со своими друзьями, со своим папой. Кстати, у... Ну, папа тоже есть YouTube, ну, но, но когда мы с ним буду, буду сниматься тоже. Ой. вот вот, м -м. вот сниматься, когда я с ним буду, я ссылочку на него в описании скину в специально. Потому что потому что он сейчас болеет. Ну, ну я так-то. Почему-то я какой-то редко болею, почему-то вот, вот, вот все мне и говорят, подписчики, вот, вот, вот все скайпи говорят, почему ты не болеешь, вот блин, вот в мой секрет, потому что я овен, heureux. я прославлен овененок, так, и надо сейчас два этих ростока положить, а, ну и кстати, и в этом, и в этом замечательном сервере можно сделать три работы. Вот, вот здесь можно, блин, блин, ну что за лаги? Вот в этом серии можно даже работать инструментальным. Ну, короче, изготовщиком, короче, чего то Вот сейчас, попишем ка тогда. Джопс лист, наверное. Сейчас будем работать, на например. Или вот сейчас мы будем работать этим как его там. Или охотником, или оружейником. А лучше всего оружейником. Вот почему? Потому что я сейчас сделаю алмазный меч. Джобс инфо. Оженик. -о -о Если такое есть и нету, тогда это пипец. Т тогда подписываем Джобс. Джой ООЖник. Оп! И вс. И я присоединился к Ооу Вот, что мы будем делать? с этими с этими хорошими алмазами конечно же алмазный меч он самый сильный храбрый меч и мне надо сейчас факелы изготовить потому что это, это фигово если у меня нету фата я кстати бу, буду еще играть играть наверное в gta4 не не вы наверное не поверите, как как она у меня тянет на windows xp вы наверное на это не, не знаете наверно вот вот все там пишут пишут и говорят мне у тебя не потянет gta 4 у тебя старая система xp а вот а вот не старая я вам посоветую ее просто я вам просто ее посоветую вот, короче, я вам ее сейчас, наверное, покажу, я сейчас посмотрю, какая она не старая. Вот, вот какая новая, вот, короче. Вот, Marcos Windows XP, Professional, Professional, 5002, это новая. Так, Service Pack 3, это новая и вот так и вот у меня 3 гигабайта азу это очень очень плохо и 2 гигице и я вам покажу наверное где у меня находится это короче сколько у меня там <кх> гигабайт рам а нет вот он это же блин гигабайт рам азу да а вот по-настоящему, ну, я, я не понимаю, вот, откуда вот столько у меня гигабайтов Азум, это, короче, рам, короче. И, если, если, если у вас один гигабайт, это, это уже плохо. А если, например, два, два гигабайта, это, это хорошо. А ты это еще мощнее. Азу 10, 16, как, как все там говорят, блин, этого не бывает. Я, я, я это рассмотрел, потому что не влезает. Это рам. Вот у меня, конечно же, плохой компьютер, он у меня. Старый уже, ему ему где-то, не знаю. Где-то 10 лет, наверное, даже. Кто это не знал, ему 10 лет. Вот я вам правду говорю, ему 10 лет. Потому что вы, вы, вы, бы, вы бы посмотрели бы по трансляции, какой он у меня старый. И я потом, я потом могу скинуть трансляцию. Короче, вот потом я скину трансляцию. Как ну, но вам мое лицо не понравится, потому что оно у меня немножко детское, но школьное. Так, сейчас мы делаем эту четову вот дверь. Вот я не знаю, сколько я там снимаю. Ну, когда скину, наверное, дофига я там снимаю. Ну, ну я сейчас, наверное, сейчас буду заканчивать а нет я пока еще сейчас подожди как статусы разбойника и 5 слаги я житель почему я житель а откуда у меня есть шас а да это же кит татя ну мы сейчас будем наш домик украшать немножко вот, вот я тоже сейчас я, я тоже люблю комфорт в доме, тем более в Майнкрафте. Так, вот мы сейчас будем его украшать. Не знаю чем. Ну я не умею это что-то плохо делать. Так, ладно. Как мы будем украшать домик? Интересно было познать бы. Ну, я буду думать, как как украшать домик хорошо Вот факелы факелы ну ладно я, я, я, если вы думаете что факелы это, это не украшение ну, но это вообще то тоже как и украшение просто это обычный обычный факел и вот и вот мы сейчас будем думать что мы сейчас будем делать с нашим домиком таким Сейчас надо подписать нам приват. А нет, наверное, сразу наверное приватиться, как когда заприватишь дом. Вот сейчас я буду думать, как украшать дом. А? Я, видимо, ничего нету для этого. Я это сразу говорю, у меня этого. Точно нету. Так, мы тогда будем думать, что можно сделать, бы хотя бы. М что за лаги были там? А -ха -ха. Любой макой, как как как как я люблю. Так. Ну, ненавижу смотреть. Не. Нее. Не, не бавь морковь. Я вам сейчас пойду и поплю морковку. Ну немножко теперь не лагаю. Эту хорошую. Так. А да, сундуки я забыла сделать. Вот, вот, вот, блин. Вот. Хорошо, что у меня память хотя бы хоть какая-то есть. А, то.. <соц2> Эй, я тоже, кстати, Данил, но только Дамину. <соц2> я, я, кстати, открываю, открою свое настоящее имя, я, Данил Дмин. Кошка бешеная! <соц2> Кто хочет. Кто? Кто? Ты ч ты тоже украинец, я, я тебя уважаю, я, я тебя уважаю, понимаешь? Давай, с тобой вместе будем, будем занимать. во всякие, во всякие игры. Смотри, не, поверь, не поленись, блин, ведь милки. Так, вот теперь у нас есть сундучок. Да мы можем его положить конечно же алмазик он же, он же наш драгоценный когда нас убьет мы потеряем его кирки мы тоже сейчас положим ну короче нет угле ладно я их оставлю но я еще еще а да ай блин настало время с вами пощаться наверняка и кто хочет подписывайтесь ставьте большой палец вверх ну что ж и всем пока